Этот ролик, он будет таким же коротким, как и по The Walking Dead Survival Instinct. И чтобы объяснить, зачем я играл в эту игру, я скажу так. На Xbox 360 в свое время я поиграл в демо-версию. И она меня просто заворожила. Плюсом, я в свое время играл в третью часть из Combat и Ice Combat, который распространялась бесплатно на PlayStation 3, потом Clancy's Hawks и Hawks 2. То есть вы понимаете, что мне нравится такой жанр. И я просто не мог пройти мимо, к тому же у меня появилось время, чтобы опробовать эту игру. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Crazy Steam 251. Значится так, я давно хотел пройти эту игру, и вот я за нее взялся. Решил я, как всегда, взять максимальный уровень сложности. По итогу, я не скажу что сложно, убивают не быстро, но вот с игрой есть проблемы. Первое что я хочу сказать, управление на удивление кривое, у меня имеется довольно старый геймпад Black Widow, на нем я запросто прошел там Clancy's Hoax и вышеперечисленные игры, но эту игру... В нее крайне сложно играть, управление топорное, а самолет так и норовит выровняться в тот момент, когда я лечу не с головой, что по итогу выливается в то, что я не могу преследовать противника и он ускользает от меня. Ну да, может я просто не привык к этому, но всегда остается один истребитель, он становится прям нео, его невозможно поймать, как бы я ни старался, и тут я не оправдываюсь, поймать самолет противника крайне сложно. Но если говорить о геймплее в целом, то мне понравилась фишка сесть на хвост самолета и преследовать его. Также может сделать и противник. Из всей игры я прошел всего несколько миссий. И вторая отличается тем, что тут происходит... Ну, в общем, да, я помню, что раньше эту игру называли Call of Duty на самолетах. Но ну, я и представить не мог, насколько из комбо теперь Call of Duty. Проходя вторую миссию, я в какой-то момент переключился на мышку, так как управлять с геймпада тут практически невозможно. Знакомая миссия и обстановочка, не правда ли? Практически полную копию миссии с Call of Duty. И да, между миссиями вообще есть сцены, которые... В общем, если говорить, что в них плохо и прикольно, а что знакомо, то вот. Если вы даете осматривать комнату или сцену, дайте управление на мышку, а не на взад. Кто вообще написал там взад, а не вас? Прикольно, ну как это не парадоксально, то, что можно осматриваться в кат-сценах, ну и естественно русские. Правда, русские тут неплохие, по крайней мере, не совсем, так как в третьей миссии мы сражаемся с ними бок о бок. Хотя странно, что по-русски они говорят только в геймплее. Ну что касается знакомых моментов, то вот этот момент очень сильно похож на то, что Кадзима сделает в будущем МГС-5. И выбор самолета. Мной было принято довольно странное решение касательно маскировки самолета в воздухе. Ну и по поводу миссий как таковых. Проходить за час 45 минут всего три миссии, большую часть времени которых ты пытаешься поймать последний самолет, после которого появляется еще несколько, а потом врубается ограничение по времени, это крайне неудовлетворительно. Далее я дал игре еще один шанс на то, чтобы она убедила меня играть в нее, и мне дали управление вертолетом, оно настолько неудобное, насколько это возможно, я настроил управление под себя, с попытки так пятой, я прошел эту миссию, и следующая моя миссия оказалась на бомбардировщике, это такая миссия из Call of Duty во всей красе. И все так же, как и в случае со стационарным миниганом вертолете, я пересел на мышку, ибо так удобнее. Жду, когда игра даст мне управление персонажем от первого лица, то есть игру я уже могу разделить на управление с мышки и управление с геймпада. Так или иначе, я подбираюсь к сюжету, и да, русские все же плохиши. Неожиданно, не правда ли? В этой миссии предлагается сесть на посадочную полосу, но что-то пошло не так, и нас начали атаковать русские после того, как мы начали выслеживать супероружие у повстанцев. А затем я научился таки уходить от преследователей, правда меня все равно часто убивали. Не знаю насколько честно можно назвать скриптом вот эти моменты, но по сути есть самолеты, которые при выслеживании гарантированно будут бессмертными и покажут вам коротенький отрывок крутого экшена. Ну а дальше снова пересел на вертолет с миниганом. С этого момента у вас появится вопрос. А когда игра заслужила шанс на прохождение? Она его заслужила тогда, когда я понял как в нее играть, то есть более-менее начал разбираться в ее механиках, в частности в той которую вы будете чаще всего использовать, сесть на хвост и не умереть при этом самому. В общем да, именно так я и продолжил играть, насколько меня хватит вы узнаете по мере ролика. Как я уже сказал игра пытается быть экшеном, но к сожалению я так и не понял зачем ей это. Это отличный драйвовый авиашутер, но чтобы добавить в него экшен, не нужно добавлять банальный сюжет с катсценами, а полноценные геймплейные вещи, которые помогут влиться в геймплей и отдать все свободное время. Но, к сожалению, данная игра не подходит под эти критерии. Поиграв еще чуть-чуть, нас научили атаковать наземные цели. К слову, в Хоукс в это время мы уже давно умеем атаковать наземные цели. Но чем больше я играю, тем меньше я вижу сторонние миссии, отличные от простых самолетных уровней. В какой-то момент мне стало не хватать расслабляющей пулеметной очереди из вертолета. Хоть я искал ранее, что чтобы играть в игру, надо в ней разобраться, научиться в нее играть, я все же немного слукавил так как в какой-то момент, если вы будете играть на таком же уровне сложности, как и я, вас будут иметь во все турбины, и вы ничего не сможете с этим сделать. Последняя миссия, в которой я остановлюсь и дальше буду уже играть для себя, миссия в России. Естественно, это зимняя локация, и в конце, после победы над общим врагом, нам предлагают как-нибудь выпить водку. Клюква из всех щелей Хотя до этого была миссия, которая заставила меня усомниться в том, что я играю на максимальном уровне сложности То есть, говоря о сложности, игра странно распределяет между миссиями те моменты, когда вы будете иметь всех и когда будут иметь вас Но тем не менее, хоть я и не рекомендую играть в данный проект я не могу остановить вас, дабы вы сами не попробовали ее. Или, конечно, если ваше желание все еще на месте после этого ролика. Ну и мой итог. А, поищите что-нибудь другое или, ну, если так хочется, поищите просто кат сцены из игры. Но выиграть в это я не советую. Всем спасибо за внимание, увидимся, если вы хотите помочь продвижению канала и его развитию, подписывайтесь на него, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте о нем друзьям, распространяйте этот ролик, а те, кто хочет помочь деньгами, ссылка на Donation Alert в описании. Всем спасибо.